Имя Неупокоев Евгений Николаевич предположительно является псевдонимом и используется неким гражданином К. 3 декабря 2002 года в адрес УМВД города Сургут было направлено заявление с требованием установить личность гражданина К, который действует под псевдонимом «Неупокоев Евгений». На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. По идее, у «Неупокоева» должна быть доверенность на псевдоним. Даже на бэджик репортера не похожа. Ну да, у меня служебное удостоверение. Просто... А щетрину прислали второй свежесть. То есть это даже удостоверением сотрудника юридического лица невозможно назвать. Вот с такой бумажкой он ходит и утверждает, что он журналист. То это означает, что тухлая. Иметь удостоверение и быть журналистом – две разные вещи. А это что? Внешне Обычная белая картонка. Это даже табличкой не назвать невозможно. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. Но это не так. Сотрясения мозга нет. То есть они взяли сотрясение головного мозга директора штрафстоянки и приписали его, не его, Евгению. Белый и пушистый персонаж. Хотел получить информацию, а получил по голове. Сам виноват. Полез туда, где посторонний вход запрещен. Как спина? Порядка? Спасибо, заряд. Никто даже следственный эксперимент не проводил. И руку свою сломал от меня он сам. Ну, мы поговорили по-мужски, руки пожали на меня написано заявление за избиение что его бедного несчастного тут избили потерпевший к ведомые обиды обителься какая-то провокация просто начинает идти в мой адрес. Его данный факт оскорбил провокатор. И, воспринимая это как личную обиду, ворвался в кассовые помещения. Мог ножик достать, как возможное нападение на кассу. Вот у нас касса некого потерпевшего К. Почему они его скрывают? Признаки корпоративного коррупционного сговора. За Ностроинформ ТВ, что ли? То он Е, то он К. Пытается подвести под религиозную секту и деструктивную тоже. И статьи пропали все слова. Тех, кто. Они готовят основу, базу, фундамент для возбуждения уголовного дела по статье 282.1 УК РФ, Организация экстремистского сообщества. Увидимся в суде с гражданином К. Если, конечно, он придет. Таким людям, как он, даже нельзя называться журналистами. Наше представление о том, кто такой журналист, изменились. Это стыдно. Нашему обществу сегодняшнему должно быть стыдно.